Добрый вечер! С вами Корейский язык с нуля каждый день. Вчера мы с вами... Да, в общем-то, уже не вчера, а... ...десять дней а, учились писать буквы. Писать и произносить буквы гласные. А, О, О, У, ы, И, И. Вот, писали в тетрадке по странице по две или по три подряд или в вперемешку. И также на одно, на сайте, вот на этом, да, слушали, как они звучат. А. О. У. Вот, а теперь будем попарно, чтобы немножко побыстрее у нас темп был. А, будем проходить. Я. Я. Йо. Ё. Йо. Ю. Ю. То есть получится у нас с вами вот таким образом, как здесь написано, так будем писать и, и ä, произносить, писать и проговаривать тоже. А я О, Я, У, Ю, У, Ю, И, И. О, Ё. О, У, Ю. И. Здесь, как мы можем слышать... Как мы можем слышать... Э, а... Я, да, это у нас получается практически легко запомнить, да, в одну сторону нас идет. А, я. А, я. Я. О, я. О, я. У, я. У, я. У, Йо. У, ю. У, ю. И. конечно, будут э, при чтении вот с этими буквами у, не... у. у, у. то есть э, как будто произносим э, букву у и звук идет вверх то есть энергия идет вверх у у ё ё получится у нас с вами так а здесь у нас о Йо. Это больше похоже наверное, на русское Йо. А это среднее между. Даже не знаю чем. Йо. Между Йо. О. О. Йо. Йо. Йо. Йо. Йо. Тоже, э, тоже идет, только как будто бы мы произносим э, Ю. Как бы, как бы вот так. Тоже звук идет, э, энергия идет вверх. Йо. Йо. У, Ю. У. Ю. ю. Звук, э, энергия идет вниз. Вот, ну давайте теперь попробуем. Так, вот эти буквы мы писали уже. Попробуем теперь написать. Так, попробуем, когда мы... А, я. О, йо. О, йо. you ah, ya oh yo О-йо. О-ю. Ну, не судите строго, потому что сам я тоже вот с этой буквой в словах, когда читал, часто я путался. Ну надо просто привыкнуть. И. И. И. И. И. Вот, таким образом у нас с вами получилось десять гласных. Да, мы прошли. И э, до встречи завтра. С вами корейский язык с нуля каждый день. А, до новых встреч!